Внимание в исследованиях теории графов традиционно сосредоточено в большей степени на изучении статичных графов. Однако почти все настоящие сети динамичны по своей природе, и то, как они развиваются с течением времени, является определяющей характеристикой для их топологии и общей структуры. По причине того, что теория сетей довольно новый предмет изучения, она до сих пор преимущественно пытается разбирать основы статических графов а изучение их динамики приводит к дополнению наших моделей целым набором новых параметров. Это переводит нас на новый уровень сложности, который по большей части пока остается неисследованным предметом активного изучения. Итак, начнем с построения случайной сети, чтобы посмотреть на что это похоже. Под построением сети можно понимать добавление к ней узлов, но еще более интересно добавление в нее новых связей. Это повышает общую связность. В случайной модели ссылки просто расставляются случайным образом, с какой-то заданной вероятностью. Построение сети заключается в простом увеличении этой вероятности, что со временем приводит к образованию все большего числа связей. Можно заметить одну интересную вещь. В процессе построения сети встречаются пороговые значения и фазовые переходы. Под пороговым значением мы подразумеваем просто то, что постепенно увеличивая наш параметр вероятности установления связи, можно наблюдать как внезапно, после преодоления какого-то значения, у сети появляется некое свойство. Например, первое пороговое значение встретилось, когда средняя степень связности стала больше, чем единица делить на общее количество узлов в сети. Тут начали устанавливаться первые связи. При средней степени 1, то есть когда каждый узел в среднем имеет одну связь, сеть начинает выглядеть связанной. Можно видеть большую компоненту, появившуюся в сети. Это основной кластер. Также начали появляться циклы, то есть в сети теперь есть петли обратной связи. Еще одно пороговое значение, это когда степень узлов достигает логарифма от n. В этот момент все становится связано. Теперь, как правило, можно проложить путь между любыми узлами. Итак, вот это мы наблюдаем в случайных сетях, однако, мы уже знаем, что большинство сетей в реальном мире не случайные, для них существует ресурсное ограничение, а предпочтительное присоединение приводит к образованию кластеров, которые не возникают в случайных графах. Один из способов рассмотрения сетей из реального мира, это рассмотрение через призму теории просачивания или перкаляции. Эта теория описывает то, как что-либо отфильтровывает или просачивается через что-либо другое, например, фильтрация жидкости через поры материала. Или можно представить себе воду, текущую с холма вниз, и то, как она находит путь наименьшего сопротивления, создавая бороздки и каналы на протяжении своего пути. Можно видеть, что образовавшаяся сеть является результатом ресурсных ограничений, наложенных окружающей средой. Однако ограничения распределяются неравномерно, и это находится свое отражение в топологии сети. Поэтому вода исследует по пути наименьшего сопротивления, избегая самых крепких материалов. Для демонстрации всеобщего характера этого принципа, приведем еще несколько других примеров. Если мы, скажем, запустим дешевые рейсы из одного города в другой, тогда люди начнут использовать эту транспортную связь из-за финансовых ограничений. А из-за явления о гомофилии в социальных сетях можно наблюдать такую же динамику просачивания, так как для людей проще устанавливать связи с людьми, похожими на них, чем с другими. Снова создается особая структура, которая основана на социальных ограничениях в системе. Таким образом, для включения всего этого в нашу модель нам понадобится ввести атрибуты или свойства узлов в сети, и связи будут создаваться в зависимости от этих свойств. В социальной сети могут быть такие атрибуты, как возраст, пол или достаток, а люди будут подвержены предпочтительному присоединению. После этого можно рассчитывать вероятность того, что какой-либо узел будет связан с другим такого же вида и сравнивать ее с вероятностью того, что связь установится с узлом другого вида. Результатом включения этих факторов в нашу картину мира должна стать намного более реалистичная модель, в можно будет наблюдать как локальную кластеризацию, так и некоторые дальние отношения. За этой относительно абстрактной моделью построения сети кроется набор намного более сложных вопросов о локальных стимулах для узлов сети. Есть еще один способ рассмотрения построения сети в рамках этой модели. Можно смотреть с точки зрения узлов и локальных правил, которым они подчиняются. Чтобы это сделать, можно применить теорию игр, посмотрев мотивы отдельных узлов сети и их выгоды от установления или разрыва связи. Еще одной ключевой движущей силой при формировании сетей в реальном мире является так называемый сетевой эффект и закон Меткалфа. Он гласит, что полезность сети растет пропорционально квадрату числа узлов в этой сети. Это возвращает нас к одной из ранее озвученных идей о том, что хотя количество узлов сети может расти линейно, количество ребер при этом может возрастать экспоненциально. Сетевой эффект возникает, когда пользователи получают ценность из наличия других пользователей. Телефон – это классический пример. Чем больше людей присоединены к сети, тем ценнее сама сеть. Таким образом мы наблюдаем петлю положительной обратной связи, когда присоединение большего числа людей делает сеть более ценной что в итоге привлекает еще больше людей и так далее. Таким способом можно получить экспоненциальный рост, который мы видели при развитии многих сетевых организаций, таких как Twitter или Facebook. Можно заметить, что развитие таких сетей нелинейно. Есть определенные переломные моменты, потому что требуется некоторая критическая масса пользователей, чтобы нечто вроде компьютерной операционной системы начало иметь ценность. Однако, как только критическая масса набрана, ценность становится очень высокой, по причине того, что теперь можно взаимодействовать с большим количеством других пользователей. Вот поэтому бесплатность – это хорошая маркетинговая стратегия для стартапов в сфере информационных технологий. Все ради получения критической массы пользователей. Как только она будет набрана, когда сетевой эффект вступает в игру и переводит продукт в разряд необходимых, Динамика того, как сети образуются в реальном мире, как они развиваются и как со временем исчезают, является сложной и в настоящее время весьма открытой областью исследований, в которой огромное число базовых вопросов остаются пока без ответа. Мы лишь слегка затронули некоторые из основных характеристик этого процесса, чтобы отметить тот факт, что несмотря на то, что большинство наших моделей является неизменными, сети в реальном мире совсем не такие.